Дорогие друзья, здравствуйте. Вот видите, сегодня я начинаю. Это совершенно необычно. Но вот так мы проводим с Женей эксперимент. Сегодня я у него беру интервью. Кстати, имею право, я член Союза журналистов России был. В общем-то, хотя не имею, конечно, такого опыта в журналистике, как Женя. Но, тем не менее. Итак, дорогие друзья, Евгений Кудряц, вам знакомы и вами любимы А за это время наша дружба выяснилось что у нас очень много общего. Мы, получается, ему, оказывается, оба музыканты, потому что Женя, он харместер вообще, имеющий высшее образование по этому поводу, который потом ушел в, жур... в журналистику, как я, в филологию. Скажем так, Женечка дорогой. Расскажи мне вообще, как ты стал музыкантом? Ну, естественно, далее пойдем далее. По списку, Та хорошо. Ну, ты да. совершенно правильно заметил, но я скажу, что у нас еще более, больше общих черт, чем ты даже предполагаешь. Потому что я в детстве занимался на скрипке. И пять лет опеликал в музыкальной школе, но, к сожалению, не достиг больших высот. Ну, здесь, может быть, сказались мои какие-то скромные данные, но я немножко грешу на преподавателя. Я хочу назвать его фамилию. У него была такая интересная фамилия Ливер Арнольд Иосифович. Он мало того, что преподавал в нашей музыкальной школе в Харькове, он еще был он работал э, в оркестре Харьковской филармонии. И с ним связан очень забавный случай. Дело в том, что э, в Харьковской области есть такой город Изюм. Может, ты слышал, может, не слышал, но ну, неважно, Изюм. Ну, конечно, я слышал. Ну, но известно, вот. известно. По поводу твоей скрипочки буквально одна фраза. А. Какой же русский не любит быструю езду? Все, идем дальше. Да. Так вот, по поводу Ливера. И э, дело в том, что э, наш оркестр... Э, гастролировал по области, он не ездил в какие-то крупные города, вот, и один из городов был Изюм. И вот представьте себе эту картину, останавливается электричка, высыпает весь оркестр харьковский, и там стоит женщина и продает пирожки. И наш вот, ливер решил проявить остроумие и спрашивает, а пирожки с изюмом? Она говорит: нет, с ливером, но а, я не знаю, насколько это правдивая история. Я думаю, ее придумали оркестранты, но она очень правдоподобна, потому что и Ливер есть, и Изюм есть. И э, дело в том, что, почему я думаю, что это неправда, не потому что все-таки пирожки с изюмом, э, пирожки, э, не, не с изюмом, а булочки с изюмом, а пирожки все-таки с мясом. Ну, неважно. Будем считать, а что А вот это бывает правда. ли ливер с изюмом? Вот что вопрос. Да. Но так, возвращаясь к нашему ливеру, значит, он все-таки не очень обладал большими педагогическими способностями, потому что для него это была халтура, ты понимаешь, что музыканты должны были зарабатывать на жизнь. И вот это у него была такая часть халтуры, поэтому он не очень со мной, так сказать, церемонился. И еще, что самое интересное, что он меня очень ревновал к хору. Я ходил в хор Дворца пионеров, это известный хор, он до сих пор, слава богу, существует, называется «Скворушка». И, собственно, поэтому я решил стать хормейстером, потому что мне очень нравилось, как руководитель нашего хора Лидия Борисовна Шапира, она кстати, потом переехала в Израиль, к сожалению, несколько лет назад умерла, но она тоже работала в Израиле по специальности, очень хорошая душевная женщина, и она для меня, собственно, послужила примером, почему я решил выбрать эту музыкальную вообще стезю и стал э, хормейстером. Значит, коротко я рассказываю, потому что это можно часами, это все биографию э, вещать. Значит, э, я после восьмого класса, Значит, я не доучился, я пять лет, как я тебе сказал, отпиликал, но потом у меня, в общем, мое терпение иссякла я решил бросить музыкальную школу, но после восьмого класса я поступил в музыкальное училище, как ты сказал, на дирижерско хоровое отделение, и закончил, а потом я уже поступил в институт искусств, у нас... Он сейчас называется Университет искусств. Это, значит, чтобы понятно было, объединенное учебное заведение, Театральный институт плюс консерватория. В 60-е годы это объединили в одно учебное заведение, и это называется Харьковский институт искусств, и теперь, соответственно, Харьковский университет. И я его закончил в третьем году. Теперь я ближе к журналистике подступаюсь. Собственно, почему такой произошел скачок? Значит, пока я учился, развалился Советский Союз. Я, собственно, к этому не причастен, но вот так произошло. То есть я поступал еще в советское время, в 1988 году, и пока я закончил в 1993 году, Советского Союза не стало. И в связи с этим почему-то была отменена система распределение. Ты помнишь, что в советское время после института, и даже не только после института, и после училища тоже было распределение. То есть э, ты не мог просто так пойти в свободное плавание, как э, потом. И, э, в общем, я закончил институт. И остался, как бы мягче выразиться, э, на бабах. То есть э, я не смог э, вообще, самостоятельно я бы вообще не нашел никакого места. Ну, тут еще пятая графа как-то э, сыграла роль. Но я э, остался вот так вот, как на улице. Потому что то, что э, мне там предлагали, значит, или мне не подходило, или я не подходил. И, короче, по большому блату, по секрету скажу, меня посадили в дом народного творчества вернее в центр народного творчества фольклорный отдел которого к которому я не имел вообще никакого отношения хотя у нас был у нас был предмет фольклор мы даже пели там дурными голосами но тем не менее это было совершенно не мое и потом я вдруг ну, в общем, год я там продержался. В женском коллективе это вообще отдельная песня. Ты знаешь, что такое женский коллектив, наверное. Работал с большим удовольствием. Да-да-да. Те, те, те, темы понятны, какие чулки, носки, и нижнее белье, но э, неважно. Это тоже, кстати, большой опыт э, закалки. Но, тем не менее. И, э, в общем, короче говоря, я понял, что с музыкой как-то не, не, не складывается, потому что без блата, без какого-то знакомства ничего не получится. У меня не было. И еще я хочу сказать, что у нас заведующий кафедры был большой, так сказать, антисемит, и он мне просто открытым текстом сказал, что, Женя, ты можешь не дергаться, пока я тут главный по этому поводу сиди спокойно. Ну, э, если бы это в наше время было, я представляю, если бы это было сейчас, да, я бы это все записал бы, я бы это все выложил в интернет, был бы большой скандал. Но тогда, естественно, было другое время, я вообще не занимался журналистикой. И вдруг, совершенно случайно, абсолютно случайно, я шел по центральной площади, тогда она еще носила имя Джержицкого, еще стоял в памяти Ленину, и вдруг э, Союз э, этот самый, киоск Союз Печати. И я вижу какую-то молодежную газету, называется «Бабах», думаю, ну, прикольное название «Бабах», почему бы не купить, она там копейки стоила. Я открываю эту газету, читаю, и на последней странице там такое объявление написано. Если вы в себе чувствуете э, какие-то силы э, в плане журналистики, э, добро пожаловать к нам, мы вам поможем их реализовать ваши какие-то... Ну, я сейчас точно не помню текст, но... смысл такой, что если вы хотите попробовать, то э, идите к нам. И у меня что-то тут, знаешь, что-то дернулось, хотя я у меня не было, знаешь, вот какого-то желания раньше заниматься журналистикой, хотя я в институте выпускал «Стингазету», но я там был один и автор, и редактор. И э, фото какое-то, я делал какие-то там коллажи, то есть я э, был один э, в трех лицах. То есть там не было даже редколлегия, слово редко, да, то есть я был один <свят> в редколлегии. Так что у меня какой-то опыт был. Но э, такого желания, знаешь, бывают вот, люди, вот всю жизнь мечтают там стать кем-то, у меня такого не было. Но тут я чего-то, знаешь, меня черт дернул, думаю, а чего нет, собственно, чем я рискую? Я пошел и, э, э, собственно, и постепенно стал понял понял что мне понравилось вот в этом большом монологе там два слова прозвучали в одной какой-то лексической категории благ и посадили я сразу это отметил профессионально это очень интересно я в общем-то понял и это поймут наши слушатели хорошо а вот скажи дальше я при так понимаю как бы в коня корм да а вот скажи мне дальше, ну вот так получилось, что когда начались отъезды и так далее, ну я в конечном счете попал в Израиль, ты мне скажи, у тебя сразу же была идея оказаться именно в Германии или в этом есть какая-то фатальность, какая-то случайность? Скажи, пожалуйста. Да, я, я совершенно тебе откровенно и нашим зрителям скажу, что э, это произошло случайно, хотя я, честно говоря, в случайности мало верю в последнее время, я считаю, что это э, закономерно. Даже это равины, все равины случа... говорят. Да, да, да, что... то, есть, о, то есть если это... проанализировать, то случая... все случайности имеют какую-то закономерность, в частности, о чем только что я тебе сказал, по поводу того, почему я занялся журналистикой, хотя, с одной стороны, случайно, с другой стороны, нет. Так вот, возвращаясь к э, Германии, значит... Это как в том анекдоте, помнишь, да? когда два евреи разговаривают, к нему третий подходит, говорит, я не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо. Да. Значит, вот это очень пересекается с тем, о чем я говорил по поводу окончания вуза. Значит, я закончил, я увидел, что у меня, собственно, перспектив, как у музыканта в Харькове просто нет, потому что я работал в каком-то, э, это была школа искусств или типа детского сада, что-то я уже не помню. Но, в общем, короче, после консерватории, как-то было не, не камельфо там работать, для этого не нужно иметь высшее музыкальное образование, чтобы, извините, подтирать там одно место детям вот и я по и вот когда этот наш я его даже назову чтобы не было каких-то этих самых ко мне претензий палкин такой был вячеслав сергеевич уважаемый человек он мне просто сказал что тебе собственно нечего тут ловить и я вот это у меня в 93 году уже возник вот этот первый звоночек я понял что собственно ловить нечего и совершенно случайно я узнал что есть иммиграция в германию у нас были какие-то бесплатные газеты, и там было объявление. Вот видишь, первое объявление в газету, а второе тоже, тоже объявление прочитал. Там написано гарантированная иммиграция в, э, в Германию для евреев. Тут mm -hmm. я вспомнил, что я, собственно, еврей. Э, причем я еврей по, по двум... Э, сторонам, то есть не, не только по маме, но и по папе, что меня всегда возмущало, особенно в 16 лет, когда мне нужно было э, получать паспорт, я просто устроил скандал, и сказал, вы что, совсем с ума сошли? Где выбор? Почему? Я не могу выбрать, и тут еврей, и, и тут и я, я, я, я, в общем, в общем был, был возмущен до глубины души, что не было у меня выбора никакого, а потом, собственно, в 93... скажи лет... тебе, что нужно был выбор? Что, не, не, не, не, ну, ну, я не... Нет, я, я не то, что выбор, ну, понимаешь, э, я э, тебе так, э, коротко, значит, э, в школе, в первом классе э, была такая история, значит, э, э, в конце жур классного журнала были данные родителя, включая национальность, и, ага. и один раз учительница забыла журнал на столе, и кто-то решил э, посмотреть, по поводу национальности, и начал там листать. Но она зашла в этот момент, э, пресекла это все и говорит, что давайте этот вопрос сейчас решим таким вот образом. И послушай, как она его решила, просто гениально. Она сказала, э, встаньте, пожалуйста, русские. Русские встали. Потом она сказала, встаньте теперь украинцы. Ну, потому что это Украина. Встали украинцы. Все, на этом, на этом э, вставание закончилось, а, а я как дурак сидел, потому что не с кем было встать. Вот и с тех пор у меня какая-то была такая... А ты что, э, был один еврей в классе? Э, официально, да, я там думаю, что было несколько евреев, но таких вот э, скрытых, вернее половинок, или может быть они были записаны не евреи, но в всяком случае тогда встал, э, то есть тогда не встал только я один. Так вот, вот интересно, пор, а вот я с этим никогда не сталкивался. Ну ты не сталкивался, но вот ну, я, просто... вот с тех пор у меня какой-то был такой, э, к этому отношение такое, ну скажем, да, еще был э, случай, раз мы уже о школе поговорим, э, э, был у нас такой ученик Валера э, Щедрин, и он ко мне все время приставал, э, ну не в том плане сексуальном, а в плане еврейства, он мне все время морочил голову, что-то рассказывал мне про Биробиджан, про тель то есть а, а для меня это были вообще какие-то незнакомые термины. Я, у нас в семье об этом не говорили ни про Израиль, ни про э, Биробиджан, ни про еврейскую автономную эту э, область. Вот. И я так понимаю, что у семь, в семье его как раз эта тема поднималась. И он мне пытался э, каким-то образом это да. И я еще помню: вот последним, э, чтобы за, закрыть эту еврейскую тему, э, было такое произведение школа у Гайдара. И там. Было очень некрасивое место, где употреблялось слово «жиденок». Я вообще не понимаю, зачем оно нужно было. Я считаю, что нужно было его вообще туда убрать. Ну, неважно. Короче говоря, мы это проходили. И вот этот Валера, когда э, до этого момента пошла, он меня так подтолкнул, говорит, ну вот же, вот же, про тебя пишут, мол, давай. Вот. Так что а, мне такая да. слава не очень нравилась. Но в 93... Вот ему бы нос бы разбить этому Валерию. Да, вот вот, знаешь, готовил, знаешь, бы, да. знаешь вот, вот судьба его наказала. Мы с ним были чем-то похожи. Я был такой кудрявый, и он был кудрявый. А, ага. И один раз он получил за меня, потому что в каком-то седьмом классе, в общем, ты знаешь, что в советское время выдавали учебники, да, или покупали, я же не помню. Ну, короче говоря, почему-то в этом году, когда я учился в седьмом классе, в общем, какой-то был там с ними затык с этими учебниками, и уже начался учебный год, сентябрь, никаких учебников нет. И моя мама с дедушкой пошли куда-то в району жаловаться на директора школы, вот. И вот идет этот Валера, а директриса подумала, что это я, и она его схватила за эти самые за, за волосы и оттягала. В общем, короче, справедливость восторжества. Так вот, к девяносто третьему году. И в девяносто третьем году я понял, что ловить в Харькове мне нечего, что никакой карьеры у меня не будет и работать вообще очень сложно. И вот я прочитал это объявление. Написано: гарантированная иммиграция для евреев. Я взял паспорт, где у меня было написано «Еврей». Пошел в контору эту по адресу. И они спросили, вы еврей? Я говорю, да, покажите паспорт. Я показал паспорт. Говорят, ну, вы можете ехать в Киев и получать анкеты. Но давайте мы ваши э, занесем данные для нас на всякий случай. В общем, я потом понял. Это была контора, которая занималась э, вот этими фиктивными браками и прочими ага. всякими левыми делами. Но слава богу, меня от них, так сказать, оградили, я с ними ничего нет. Но я им благодарен за то, что они сообщили мне вот эту информацию о том, что можно ехать, э, можно ехать в Киев и брать анкеты. Теперь я предвосхищаю твой вопрос, вернее, ты спросил, почему именно Германия. Значит, в э, 90-е годы, естественно, вопрос отъезда среди евреев стоял очень э, активно, я бы даже сказал, широко, но... Э, Израиль меня смущал, я хочу сказать, религиозностью. После того, как я там побывал два раза, я понял, что я ошибался. Но тогда из далеких 90-х мне казалось, а -а -а. что это сугубо религиозная такая страна, что все там ходят по струнке, что, что там нет такой светской жизни. И вот это меня, так сказать, напрягло. Но я хочу сказать другое, что если бы не было Германии, мы бы все равно бы куда-нибудь уехали. Америка отпадала, потому что там были очень строгие правила, только... Ближайшие... Америку закрыли. Да -да -да -да. Закрыли. В этом году да, да, да. Ну, Закрыли, что потому что там нужно было, даже, по-моему, родные братья не могли друг друга другу ехать. Так вот, значит, Германия возникла совершенно случайно, но я действительно поехал в Киев, э, взял эти анкеты, но проблема была в том, что сдавать их можно было только через два года. То есть, вот в отличие от России, в России можно было, вот у меня сестра потом из России, она эмигрировала, в России ты сдал, взял сегодня анкету, ты можешь чуть ли не завтра ее сдать, а у ну... нас на... На, на, на самой анкете стоял штамп когда можно сдать, понимаешь, в чем дело? А, и вот, чем дело. вот, вот в чем дело. И там было написано 95 год, причем октябрь. Вот. И, к сожалению, мой отец не, не дожил до этого времени. Он э, в 94 умер, потому что мы собирались я, мама и папа ехать. Вот. И э, нам удалось сдать эти анкеты э, даже за три месяца до вот этого э, штампа, то есть до этой даты. До, как сейчас помню, там было 24 октября, а мы сдали в июле. И через два года, в 97 году мы э, получили... Э, ну как называется разрешение приглашение ну в общем вызов как, как угодно это называется то есть весь процесс занял все равно 4 года из-за вот этих формальностей потому что к сожалению такой был наплыв вот из Украины был очень большой наплыв поэтому э, только в девяносто седьмом году потому что такого антисемитизма как на Украине мир не знал просто по этой а, причине да у нас вот Конечно. помнишь я тебе, я тебе говорил что э, и вообще э, я тебе честно скажу что я подстраховался когда я поступал э, в вуз потому э, Потому что иначе я не уверен что я его поступил я все-таки так чуть-чуть подстелил соломку с двух сторон так скажем мягко потому что э, вот этот палкин очень так славился вот этим и я тебе хочу сказать что евреев вот в нашем э, в дирижерской факультете было очень мало буквально два-три ну, человека да, потому что все ушли в скрипачи я понимаю ну, естественно да хотя вот в принципе да еще вот последний вспомнил очень смешной случай тоже с антеземистизмом связан. Ты знаешь, кто, кто самые ярые антисемиты? Это евреи сами. Вот такой ну, вопрос. есть, да. да, к сожалению, да, это, это, да. Так, да. Так, вот, так вот, я когда учился э, в училище, э, значит, на э, духовом, э, вернее, не духовое, а там духовой ударный был, э, самое, отделение, там учился такой Миша Лидман. Миша Лидман, да. Говорящий. Да, говорящая, и вот фамилия, да, говорящая да. фамилия и, и внешность тоже не ошибешься. И вот, и что, и, и что вы думаете? Этот Миша Липман стал ко мне приставать опять не в том смысле, о чем вы подумали, опять э, в национальном, так сказать, плане. И начал меня дразнить, что, что я еврей. И что Отлично. я сказал? Я сказал, Отлично. сам такой. И он заткнулся. Все. И мы потом подружились и были, и сейчас мы с ним общаемся в Фейсбуке, все нормально. Нет, Но... я тебе хочу сказать, это же даже в России, когда-то вот это шоу у Соловьева, вот это смешное, да, там же Рэб Хинштейн подрался с Рэбом Эдельштейном, который да, Жириновский да, да. разок. Это, это неудивительно. Я, кстати, хороший хохму тогда написал, сейчас не помню. А слушаем дальше, интересно очень. Да, да так вот. Значит, и э, вот этот процесс, к сожалению, затянулся. Но, э, вот возвращаясь к журналистике, э, я, э, да, вот, э, коротко тоже постараюсь потому что это можно долго рассказывать, значит, я, как тебе сказал, пошел в редакцию, и мне дали первое задание, я тебе уже сказал, что у меня сестра жила в Москве, вернее, в Подмосковье, и мне редактор на голубом глазу говорит, а вот в Москве есть такой Дмитрий Быков, но сейчас он вообще знаменитость, ну, а тогда, конечно, он, а тогда ну. он тоже был уже известен, но больше да. известен как журналист, поэт, не как писатель, ни как вот, там философ и дальше. Вот, и мне вот этот редактор тоже его назову, он сейчас живет в Германии, в Берлине, Игорь Магрилов. Привет тебе. Вот, он, кстати, мой, так сказать, наставник и можно сказать гур. Я благодарен ему, что он меня в журналистику вообще привел с улицы, как я где-то сказал. Так вот, и этот Игорь решил меня проверить. Ну, правильно, проверить надо, человек вообще годится или не годится. И он мне сказал, ты знаешь что, возьми интервью у Дмитрия Быкова. Причем он мне не дал никаких наводов, никаких телефонов, ничего он мне не дал. Знаешь, это как в том анекдоте про тещу. Я не знаю, с кем вы будете договариваться. Знаешь этот анекдот? Ну, этот нет, этот да. нет. Значит, теща откуда-то из глубинки российской говорит зятю, Зять, ты хочешь, чтобы у нас были хорошие отношения? говорит, ну, конечно, хочу. Говорит, ну устрой мне, пожалуйста, похороны. В Москве на Ваганьковском кладбище, вот рядом с Могилой Высоцкой. Вот, вот, вот рядом. Вот я, я хочу. Мне не интересует, с кем ты будешь договариваться, сколько это будет стоить, это твои проблемы. Ну, взять, уехал, его нет месяц, два, три приезжает довольный, как слон. Говорит: теща, пусть тебя не интересует, сколько это мне стоило, сколько это, с кем я договаривался. В общем, готовься. похороны послезавтра. То есть он договорился Так вот, целом, и мне вот этот Игорь тоже сказал Вот, вот, вот нужно взять интервью Ну, мне показалось, что это вообще Тьфу, ну что такое взять интервью Но проблема была в том, что Как я тебе сказал, что сестра жила не в самой Москве А подмосковье. то есть это 40 минут до Москвы вот. я как честный фраер Решил сначала позвонить Спросить, все В общем, его поймать было невозможно Потому что он то в собеседнике, то еще где-то Ну, в общем, конечно, как... занятой Фигара, фигара занятой, вот Короче говоря, я чувствую, что сроки поджимают, а быкова нет. И тут я решил пойти в банк Думаю, я поеду просто без всяких э, тех самых договоренностей. На, на бум. Будет, будет, не будет. И что ты думаешь? Я приехал, он был на месте. Я прекрасно с ним поговорил. К сожалению, это интервью не, не вышло по техническим причинам, но это был мой пропуск в большую журналистику. Этот Игорь понял, что я пробивной малый, что я могу собственно договориться. И это самое главное, ты как журналист знаешь, что 90% успеха это договориться. Не то, что ну, взять... Да. Их, это уже технический вопрос. А договориться, причем сейчас, ты знаешь, что в основном договариваешься не, не с самим персонажем, а через его пресс-службу, и там тоже масса всяких нюансов. Вот. И короче говоря... Вот этот э, первое не у интервью с Дмитрием Быковым стало моим пропуском э, большую журналистику. И, э, и вообще потом я э, стал специализироваться именно на, жанрах, э, на жанре интервью, потому что мне кажется, это наиболее интересно э, раскрыть. Вот мы с тобой сейчас тоже как бы согласен, интервью, да? Рас, раскрыть, согласен, согласен. Потому что когда ты пишешь о человеке, это твое субъективное мнение, ты можешь ошибаться, ты можешь быть предвзятым. А тут вот человек увидел, э, э, ему нравится человек, Значит, ему близко, ему не нравится человек, он э, что-то видит другое. Э, интервью это как зеркало, понимаешь, тут нельзя, особенно когда видео, э, когда это печатное, там можно выхолостить, можно обработать, можно причесать, прилезать, но когда это идет вот как прямой эфир, мы с тобой это все вы, выложим без каких-то купюр, это говорит о том, что э, ты видишь человека э, сквозь микроскоп. Значит, я предлагаю на этом сегодня ограничиться, потому что мы и так э, да, хорошо да, да, поговорили. Но мы не заканчиваем, э, теперь ты заканчивай, собственно. Жечка, ну что я могу сказать? Было очень интересно. Я отметил, что меня очень радовали, опять же, фамилии. С Оливери уже говорили, да, и Безюме, Палкин, очень хорошая фамилия. А еще Шапира, между прочим, моя фамилия мамы Шапира. Так что ну, у нас еще общего столько, что даже просто нет, нет слов. А у меня с Быковым есть очень интересная история тоже. Но это мы уже будем да. в дальнейшем интервью говорить, именно с Быковым. Всего вам доброго, дорогие друзья. Женечка, что ты скажешь напоследок нашим зрителям? Я хочу пожелать в наше тревожное время, прежде всего, здоровья, здоровья еще раз здоровья. В следующий раз мы встретимся. Я думаю, что ты продолжишь как ведущий, а я продолжу как рассказчик. И мы поговорим, я по поводу журналистики более подробно могу рассказать, с кем я беседовал и так далее. Благодарю за интервью. Всего доброго. До свидания. Очень приятно.